Всем привет! С вами доктор Вася. У нас карта Вестфилд. Мы на вылазках. Мы играем против клана 92509. Значит, принимаем решение Раз через центр, проходя возле домов. Немножко перемотаем. Я дам свет справа. И на своем а, пути я встречаю Т-21. Вот у меня загорается лампочка, мне прилетает плюха. И начинаем разбирать. Он промахивается, ему прилетает. Я забрал. Теперь стрельнули в меня. Я подумал, что я уже умру. Наши встают на захват. Я этим временем забираюсь на гору. Витилии РЛ 44, проматываю немножко, вот, я попадаю в RL. он только что стрельнул, и нашим ребятам не мешает брать базу, я отвлекаю, его этим самым, уже 87%, я его кручу, в итоге мы взяли базу и под... И получилось, что у них умер только один Т-21. Мы, мы сыграли без единой потери. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.